Добрый день! С вами Шестакова Екатерина Владимировна. В следующей лекции мы с вами обсудим вопросы увольнения государственных служащих. Смотрите на видео